привет дорогие друзья! Э, наша компания э, сегодня сделала очень классную акцию на наши классные продукты Вот на Mind и Reserve Это два наших э, бомбовых продукта э, Акция заключается в том, что если покупаешь две пачки Mind, да, тебе третья идет в подарок Либо ты можешь купить две пачки Reserve, а третья в подарок Продукты просто бомбовые и тот, кто знает об этих продуктах, знает, какие результаты дают эти продукты, я рекомендую вам воспользоваться этой акцией. Кто не знает об этих продуктах, обратитесь ко мне, я дам э, полную информацию об этих продуктах, вы начнете пользоваться и потом скажете мне спасибо. Все, желаю вам удачи, хорошего дня, пока-пока.